Здравствуйте, лыжи, которые я сейчас потестил, меня немножко расстроили. расстроили в том плане, что я не очень понимаю вообще, что начинает происходить в горнолыжной индустрии, потому что это какой-то, ну, своеобразный процесс идут, видимо, логику, суть которых мне почему-то недоступна, я ее не понимаю. То есть вот реально были вполне себе нормальные лыжи, на мой взгляд, некоторое время назад. Вот. Были достаточно универсальные по стилистике катания, по повороту, позволяли, в общем-то, ездить и по какому-то расколбасу. Вот. Непонятно, зачем их модифицировали, непонятно, внесли какие-то мутные, совершенно сомнительные улучшения, изменили форму носа, там добавили каких-то чего-то. В общем, в итоге получили совершенно непонятную лыжу, которая хочет ехать быстро и хочет ехать быстро по ровному склону, у нее явно упала, естественно, из-за формы носка проходимость, однозначно, это чувствуется однозначно. То есть тут вот не надо питать никаких иллюзий, это откровенно, четко, 100% ощущается. То есть лыжа реально стала зарываться, реально буксует, вот она бьется носом в кашу и э, теряет скорость, и происходят неприятные удары в ноги в с этим. Вот, по жесткости лыжа, естественно, как бы стало менее охотно входить в поворот Не позволяет зажиматься вот. ну и как бы у нее улучшилась торсионка Но на мой взгляд, вот эта торсионка, повышение торсионной жесткости У его данных лыж сыграла не в их пользу Оно не сделало их интереснее, оно не сделало их лучше Они стали более дубовыми, они бьют ноги более активно и жестко И они стали совсем какими-то экспертными в плане требовательными в технике они не прощают ошибки перецентровки. Они требуют находиться очень четко в балансе вперед-назад. Не позволяют застревать задних задней стойке на входе в поворот. Иначе они теряют контроль, как бы, и раз, разлетаются. Ну, начинается такое, то, что называется разносить. То, что новички называют, лыжи разносят. Разносят меня, разносят. Вот, вот эти лыжи, они склонны к такому поведению. Это неприятное поведение, очень сильно сужает. Диапазон людей, которым эти лыжи можно рекомендовать И которые могут на них хорошо, комфортно кататься В остальном, в остальном это, по сути, такой карф, кар длинной дуги радиусов 16-17 метров Скоростной Я думаю, что на скорости, при таких вот характеристиках При таких показателях, они будут хороши на ровном склоне То есть, если вы катаетесь на персональном склоне с вельветом персональным, кроме вас там никого нет, вам можно мочить без какой-то оглядки, да, то лыжи, я думаю, что будут хороши, стабильны на скорости, и ровные. И держак у них будет душевный, потому что все хороший. В таком вот повседневном катании, разнообразном, таких условиях, в которых я сейчас нахожусь, это лыжи скорее нет, чем да, и в общем-то не порекомендую вот из-за этой малой универсальности по катанию. Все. Больше про них ничего не скажу. Пойду по следующие. Больше катайтесь. Не забывайте все-таки заходить на форум. Не скупитесь на лайки в соцсетях. Вот. И больше катайтесь. Пока.